Всем привет, с вами Михаил и Компьютерная грамота. Сегодня мы поговорим о том, как очистить место на телефоне или планшете под операционной системой Android при условии, что у вас есть внешнее расширение памяти, SD-память либо какая-то другая. Как вообще, в принципе, очищать память устройства, мы говорили в других уроках. Сейчас речь пойдет о том, как освободить место за счет переноса приложений с памяти устройства на внешний носитель. Для этого нам необходимо зайти в «Настройки» либо по кнопке «Настройки» на главном экране, либо через все приложения и там «Настройки». Варианты попадания в данное меню а есть и другие. Здесь у нас интересует вкладка «Приложения». И в общем в списке приложений я могу зайти в любой из установленных у меня программ, посмотреть, что здесь есть. В частности, здесь есть раздел «Память». И у некоторых приложений здесь первым пунктом идет место хранения. Замечу сразу, что далеко не все приложения имеют такую возможность, но достаточно многие. У меня здесь это приложение уже перенесено на внешнее устройство, о чем есть справа пометка. И по кнопке «Изменить» я в принципе могу вернуть обратно на память устройства. Но я не планирую использовать дальше мой планшет без встроенной карты памяти, она у меня будет все время, поэтому я аналогичным образом могу перенести и другие приложения также на внешний носитель. Для этого я просто нахожу приложение, которое я ранее не успел перенести, например, это. Также иду в его раздел с памятью, смотрю, что она у меня хранится на памяти устройства, нажимаю кнопку «Изменить» и выбираю второй вариант карта памяти. В окне экспорта мне нужно нажать просто кнопку «Переместить» после чего начнется процедура перемещения приложения из внутренней памяти во внешне. При этом приложением можно будет продолжать после этой процедуры пользоваться как и раньше, просто Вся информация будет храниться на внешнем устройстве, которое, конечно же, гораздо дешевле. То есть вы, если устройство позволяет, можете поставить память где-нибудь на 32 гигабайта. А если у вас телефон всего 8 гигабайтов, то это, согласитесь, очень такое весомое подспорье. Все, приложение перенесено. И пускай оно весило немного, да, данное приложение весит у меня 44 мегабайта, э, с десяток подобных приложений. Если я перенесу, то уже достаточно большое пространство на памяти устройства будет высвоено. При этом повторюсь, что не все приложения возможно так переносить. Например, многие стандартные приложения от Google, ну или по другие, в принципе, не переносятся. Хотя вот, например, тяжелое приложение Messenger от Facebook также можно перевести на карту памяти, а это уже больше 200 мегабайтов, что, согласитесь, приятно. То есть, буквально вот таким образом процедура, конечно, занимает время, но она позволяет освободить большое количество места, и ваше устройство придет второе дыхание, если вдруг оно начало заметно притормаживать в результате постоянного переполнения памяти. И если вы до этого чистили кэш при помощи специальных приложений, то здесь данное место не будет перезаполняться при запуске следующих, следующем запуске программ потому что кэш он имеет свойство постоянно переполняться. Здесь мы фактически высвобождаем место на устройстве. Надеюсь, было полезно, и вы сможете перенести также приложение на своих телефонах и планшетах, и вы высвободите место, будете пользоваться более комфортно своими устройствами дальше. Если остались вопросы и комментарии, оставляйте их под видео, либо пишите нам в социальных сетях. Также не забывайте подписываться на наш канал в YouTube и посещать наш сайт pcgramota.ru С вами был Михаил, всего вам доброго!